тикток клипы тикток клипы. почему я не беру сейчас про все клипы потому что это разные алгоритмы и мы сейчас вот, все эти стратегии это вот разные клипы это разные а, стратегии на самом деле сегодня эра вертикальных видео вы заметили это напишите заметили вы сами-то залипаете в reels, в тиктоке иногда э, в клипах возможно яндекс Дзен, возможно в шорцах. А мои дети например шорцы и тикток это постоянные гости да то есть э, поэтому Сегодня эра вертикальных видео, и я не так давно лежал со своим младшим, и он такой смотрит на YouTube short, и там что-то кривляется что-то, а ему всего лишь 5 лет, и он такой лайк поставил, я такой что ты лайк поставил? Он говорит, так это же смешно мне, ну то есть мне понравилось, почему я не должен лайк поставить? Понимаете, дети, дети пять лет, они понимают, что нужно поставить лайк, и при том при всем я заметил очень важный триггер. Да, то есть что он как раз лайк поставил, когда там видео сказали, поставьте лайк, чтобы нам было хорошо. И он сразу не задумываясь, бах, и лайк поставил. И поэтому сегодня э, это очень сильный инструмент, используя короткие видео, да, то есть э, триггерит на то, чтобы собирать свою аудиторию. И даже вот маленькие дети, которые смотрят об, вот эти вертикальные видео, они помогают продвигать эти клипы потому что вот они постоянно сами смотрят и если они слышат вот этот триггер да то есть триггер это такой щелчок спусковой который побуждает к действию они лайкают и это видео начинает вируситься и поэтому вот тик это один из самых сильнейших а, инструментов которые сегодня есть но для того чтобы продвигать TikTok, нужно быть сумасшедшим это я признать но если вы экстраверт если вы очень харизматичны, если вы очень творческая личность, а если вам не чуждо, ну, просто выражать свои эмоции на камеру, обязательно это используйте. Вы за месяц можете стать популярным блогером. Сотни тысяч подписчиков, и это, не, это, это ну, это, ну, как бы... Ну, это не секретно, наверное, вы заметили, напишите, заметили, если вы уже не, не впервые слышите, что через TikTok, например, можно собрать просто бешеное миллионы даже подписчиков за месяц, и как блогеры выступают. И здесь просто очень важно понять э, важный момент. Вам нужно понять, для кого вы, э, кто вам нужен в бизнес, и для них тематически подготавливать контент. Не просто кривляться, как все. Нет, если вы хотите стать просто кривляющимся блогером, вы можете танцевать, петь, там какие-то вот гримасы делать, как и многие блогеры, и собирать такую же аудиторию. Но э, вопрос в том, монетизируете вы ее либо нет, нет, ну так, как вы хотите для своего бизнеса. Но если вы будете вести контент, например, через продукт, если у вас продуктовая сетевая компания, либо через бизнес-возможность, через услуги, то есть показывать, как ваш продукт решает проблемы, вашей аудитории, если ваш, у вас ниша красоты, здоровья, давать какие-то рекомендации по красоте и здоровью, то есть экспертный такой контент. У вас будет меньше аудитории, но она будет. Вы можете а, с легкостью собрать сотни тысяч подписчиков, которым будет интересен. Экспертный контент а, и а, таким образом а, именно будет возможность продавать ваш продукт, записывать на консультации, приводить их в бизнес. Но Тикток, например, работает совершенно иначе. Тикток клипы работают иначе, чем другие инструменты. Сейчас мы к другим инструментам перейдем к клипам в других социальных сетях. В ТикТоке есть свой алгоритм. Если вам это не актуально, то таким образом вы просто ну, вываливаетесь из трендов. Да? То есть, вот я сейчас вам расскажу несколько стратегий. Да? То есть, вот мы вторую стратегию разбираем. Первую это прямые эфиры Второе – это TikTok-клипы и еще несколько стратегий. Вы в любом случае должны выбрать что-то одно, если вы хотите преуспеть. Если у вас нет бюджета и вы хотите бесплатно продвигаться, влиять на аудиторию, создавать входящие заявки, вам в любом случае нужно определиться с одной из тех стратегий, которые я назову. Потому что все остальные стратегии, если вы не готовы к танцами с бубнами, где-то что-то как-то делать, это все деньги, это все за деньги, это все через воронки, там, таргет, да, то есть это вот все, все, все нужно вот на это uh, использовать. Uh, поэтому uh, вот TikTok, он хорош чем? Что он, в принципе, сразу же, он, как, он кстати, как одноклассники. Он, если, если одноклассники uh, придумают клипы, я думаю, что алгоритмы будут приблизительно так же, как в ТикТоке, вы, вы там в Одноклассниках сможете набрать просто неимоверное количество а, подписчиков, но ТикТок как работает? для того, чтобы в ТикТоке собрать просто кучу вашей аудитории, кучу вашей аудитории, именно вашей, которая будет постоянно покупать и приходить в бизнес вам необходимо просто быть маньяком, вам нужно Три видео в день на протяжении 30-60 дней системно, постоянно выкладывать контент. 30-60 дней по три видео в день. Это просто самоубийство, но алгоритму нужно обучиться, потому что вы там с полного нуля, например, продвигаетесь, и с полного нуля нужно алгоритму и ТикТоку понять, кому необходим ваш контент, и потом ваш контент показывать правильной аудитории. А когда контент показывается правильной аудитории, собрать уже подписчиков не составляет труда. И поэтому для обучения вот этого сложного алгоритма, для того чтобы со всемирной вот этой паутины, возьмем даже просто, грубо говоря, русскоговорящую аудиторию, собрать вас, ему нужно понять кому интересен ваш контент. Тем более сейчас очень сильно упала конкуренция, ну, из-за этих блокировок, из-за этих санкций. Сегодня TikTok, свободное поле, где он с удовольствием продвинет ваш контент, потому что вы один из немногих, кто публикует на, русскоговорящем, на русскоязычном пространстве контент. Поэтому имейте в виду, там, где для кого-то э, кризис, для кого-то это большие возможности. Так вот, поэтому для того, что если вы хотите продвинуться а, в ТикТоке, выберите стезю, вы можете через скетчи, что такое скетч? Это такой шутливой форме, где просто вы берете несколько актеров, сами же играете этих актеров в шутливой форме, преподносите, например, про бады, про сетевой маркетинг, про бизнес, там, про список знакомых, а подшучиваете над какими-то возражениями, для того, чтобы это было знакомо, над списком знакомых, и много-много другое, да, то есть э, так можете, можете просто... Постановки какие-то делать, такие, можете просто экспертно рассказывать, да, то есть говорящая голова, вот как я сейчас вступаю, только вертикально видео, и давать какие-то рекомендации. можно вообще, можно вообще в принципе не показывать свое лицо и просто слайдами, да, то есть подготавливать видео, да, то есть, и в принципе, это тоже зайдет, это тоже зайдет, даже не показывая себя. Но на это потребуется немножко больше времени, потому что это надо подготавливать контент. Три видео, три видео в день на протяжении хотя бы 30 дней, лучше 60 дней для того, чтобы стать блогером. А вообще актуально TikTok для 50 плюс? Да, актуально. Тут возраст вообще. Тут временные рамки стерты полностью. Вы сможете найти в ТикТоке женщин из 60, 70, 80 лет с сотнями тысяч подписчиков, которые просто даже кривляются. И поймите, аудитории не важно, да, то есть не важно, сколько вам лет. Аудитории важно всего лишь две вещи. Первое, либо а, развлекательный контент, да, то есть потому что сейчас не очень простое время, и им надо как-то вот отдушена да, то есть вот как-то вот уйти в просрацию для того, чтобы уйти вот это, от этого шума, от этой информации лишней, потому что с, кажд, с каждого утюга говорят про, ну, вы понимаете, о чем говорят, да, то есть и для того, чтобы от этого уйти, человеку нужно хоть как-то расслабиться. И второй момент, втор, второй формат, это чтобы вы были полезны. Да, то есть сухая информация типа сколько кальций в кальции людям не интересно. Но, например, как, как например человек, который давно не может решить вопрос с суставами и именно ваш кальций помог. Да, то есть рассказать какую-то историю успеха, взять просто отзывы, истории с вашей компанией либо же просто как решить вопрос артроза там да то есть остеохондроза, либо же как похудеть, как например там, например знаете вот самое простое три совета как выглядеть молодо долгие долгие годы. Первое это пить воду не менее полтора-два литра каждый день. Второе Кушайте пять раз в день, не пропускайте завтра. И третье, например, пейте наш хлорофил, и тогда у вас всегда будет чистая кровь, которая будет постоянно давать вам энергию. Если вы хотите узнать более подробно, что такое хлорофил и какой лучше выбрать, пишите плюсики в комментариях, либо переходите по ссылке на профиле То есть, понимаете, да, то есть вы даете какой-то контент и в него еще плюс вшиваете свой продукт. Да, то есть, и таким образом, это идет как нативная реклама. И все. То есть, вы дали рекомендации, как, как, как быть молодой, молодой и здоровым Многие это хотят, TikTok, например, вас продвигает. и таким образом вы получаете поток заинтересованных кандидатов и клиентов, и не, вы, не выглядите каким-то врачом, например, да, то есть который в халате сидит и объясняет, сколько кальция в кальции. Это, кстати, вот не любят в ТикТоке, там хейтят очень много, Ну даже благодаря этому многие компании как спам, да, то есть вот они берут продукт и вот так вот просто показывают и говорят... Вот этот продукт помогает детям, то-то, то-то, то-то, как распаковка, знаете, просто берут и вот распаковывают продукт, показывают и рассказывают, что это за продукт, и это тоже, кстати, работает. Важно включить решение проблем, не просто, опять же, сколько кальция в кальция, например, а как, что эти витамины делают, да, то есть для чего они, какую проблему они решат, какие выгоды им, им не